Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете Радио Народная Волна на чистоте 1590 м на нашем веб-сайте радионvc.com Ну и, конечно же, мы приветствуем всех наших YouTube зрителей. Ну а сейчас программа час Ивана Денисова. Здравствуйте, его Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Прежде всего, всех вас с прошедшими праздниками. И Днем Труда, из-за которого мы не встретились в прошлый понедельник, но ну, это уважительная причина. Ну и, конечно, Рошана. Роша Всех поздравляю. Спасибо, спасибо. В прошлый раз у нас не хватило времени, чтобы поговорить о том, что происходит в Южной Америке. А мы об этом сегодня обязательно поговорим. Но сначала начнем, наверное, с Соединенных Штатов Америки. Да, у нас как-то все-таки стараемся мы делать первый блок про Соединенные Штаты и не будем изменять этому. Хотя, когда доберемся до Южной Америки, увидите, что некоторые переклички, так назовем, присутствуют. Потому что то, что происходит в Америке, действительно отзывается во всем мире. А то, что происходит в других странах, но это часто повод для тех, кто живет в Соединенных Штатах, смотреть и делать какие-то выводы и для себя тоже. Я благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и сказал я уже про праздники. Но вот, к сожалению, да, была и одна печальная дата, конечно же. Это 20 лет после атаки террористов. И все мы должны помнить, откуда и кто эти террористы были. И все мы должны помнить тех, кто эту трагедию пытается упростить замолчать или ä, сгладить происхождение повторяю тех кто это преступление совершил будь то люди левые или те кто себя вроде бы относит к правом но на самом деле помогает опять же антиамериканской истерике. но все-таки мы поговорим не об этом это, дата это печальная да но и так уже много было сказано а напомню вам наш выпуск где-то конца мая, начала июня, где речь шла о том, что вот события лета, они во многом укажут нам на то, что, собственно говоря, из себя представляет Байден и есть ли у него какая-то возможность действительно, ну, одержать победы в политических баталиях. Мы видим, что нет, что лето стало чередой катастрофических событий для президента, и они продолжаются. И, в общем-то, в пору было бы даже этому порадоваться. Но проблема в том, что все-таки президент великой страны, и что его беды и неприятности. В чем-то они, может, стране помогают, но даже не сказал бы, что в стране все-таки оппозиция, это уже на перспективу они помогут Америке. Но, увы, несут в себе и огромные э, разрушительные. Даже не потенциал, а, собственно говоря, уже эти разрушительные действия на лицо. Ну вот, э, поэтому горячее лето, жаркое лето Байдена закончилось. Началась осень, не пока она начинается весьма и весьма для него уныло. Потому что даже если мы с вами отвлечемся от безусловных кризисных моментов, я имею в виду, прежде всего, преступность и, и кризис на границе, и они, они тем более взаимосвязаны, то мы увидим, что у Байдена, в общем-то, разваливается действительно практически все. Но посудите сами, вот э, вроде бы мелочь, но на самом деле такие вещи, -таки, из таких мелочей складываются серьезные проблемы. Э, второй кандидат э, меньше, чем за год, я только те, кого... по все-таки второй, больше я не находил. Э, снята кандидатура в, в Конгрессе. Мы э, помните, Ниру Танден предлагали для утверждения. Сенату на предмет того, чтобы она возглавляла офис по бюджету и менеджменту, но против нее, учитывая ее заведомо левые взгляды, была такая волна поднята республиканцами, что ее она сама попросила, чтобы кандидатуру сняли, хотя при Байдене она, естественно, осталась его советницей. А летом Байден попытался его администрацию провести на... Пост главы бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию и взрывчатке. То, что великий Стэн Эванс называл, говорил, что это название не для правительственного бюро, а описание образа жизни. Ну вот туда пытался назначить Дэвида Чипмана, который когда-то в этом агентстве сам работал. Но в принципе это человек абсолютно мало того, что левый но еще и человек, который оружие ненавидит, по-моему, всей своей душой. И хотя говорят, что у него самого рода есть оружие, но как-то это на него положительно не повлияло. И, в принципе, на здоровье. Свободная страна, любишь оружие или ненавидишь, это как бы целиком полностью твое дело. Но Чипман этого и не скрывает, повторяю. Требовал он вообще во время вот этих локдаунов и всего подобного, закрытия оружейных магазинов как таковые, запретов и ограничений на пресловутые эти штурмовые винтовки и так далее, и ставить столь предвзятого гражданина на ответственный пост, но это как минимум неразумно с политической, с моральной, да с какой угодно стороны. И тоже, в конце концов, его кандидатуру сняли, ну, естественно, сообщение Белого дома изобиловало там, выпадами в адрес республиканцев. Но сам по себе тот факт, что если кандидатура снимается человека на серьезный пост и в Сенате, где ну, небольшое, но все-таки номинальное преимущество демократов имеется то это указывает на то, что действительно поддержки даже среди демократов Байдену в Сенате не хватает. И он это прекрасно, если не он, то его окружение, что понимает Байден, понять довольно самому, нам самим узнать довольно тяжело. Но если, имея свое преимущество в Сенате, снимает кандидатуру своего же ставленника, это показатель очень серьезного кризиса в отношениях администрации и однопартийцев в Сенате. Более того, мы видим и слышим, что активизировались и противники этого ужасного и огромного законопроекта на триллионы долларов по затратам. И они, представьте себе, тоже из Демпартии. Менчин все тот же самый уже заговорил о том что 3,5 триллиона это много поэтому нужно там, снижать, снижать до полутора а более того в палате представителей стефани мерфи Конгрессвумен от флорида которая к тому же возглавляет ну, когда-то он считался консерватором, когда-то считалась эта фракция консервативной, сейчас она скорее такая центристская, левоцентристская, блюдок коалишн. Демократы, условно говоря, не настолько помешанные. Так вот, даже она тоже уже говорит о том, что не будет голосовать за вот все эти гигантские затраты, пока не увидит четкого текста, что и как, и что, в общем, ей все это не особенно нравится. И я не буду вам, конечно же, говорить, что мы имеем дело с такой же оформившейся пятой колонной против Байдена в Конгрессе, но то, что подобные вот выпады происходят, и при этом происходят от людей ну довольно-таки серьезных, все-таки глава фракции, как Мерфи, или человек, над которого вообще многое зависит, от Менчин, это серьезно. Мы, конечно, не знаем, как они проголосуют в результате, велика вероятность, что в последний момент партийная дисциплина возьмет верх, но сам факт показатель. Далее мы с вами видим, что Верховный суд, ну, в общем-то, тоже Байдену не очень-то помогает, Хотя он и должен, конечно же, помогать. Поэтому опять, как, как, как принимаются решения, которые не нравятся, всплывают разговоры о том, что надо увеличивать и, и так далее, и тому подобное. Это то, что мы с вами уже не раз слышали. Ну и вот то, что Верховный суд поддержал техасский закон об абортах, это тоже, конечно же, удар по повестке дня, если не Байдена, то современных демократов вообще. И хотя многие, я вижу, полагают, что республиканцы уж слишком уперлись на теме абортов, но я не думаю, что здесь стоит подыгрывать демократам. И раз уж республиканцы себя позиционируют и консерваторы, так или иначе, про лайферским движением, про лайферской партии, и что важнее... Собственно говоря, почему, например, я поддерживаю подобные законы законы, и выступаю против отмены вот этого пресловутого Роу против Вейда, что на самом деле речь идет не столько о запрете абортов, как нас пугают, а о том, чтобы эти решения, они были возвращены штатом. Потому что решение 73 -го года, ну, оно абсолютно надуманное в Конституции. Ничего про аборты нет, и 14-я поправка совсем про другое. И поэтому пытаться ее привлечь, это довольно-таки было плохой идеей, как минимум. Поэтому на сегодняшний день, если бы от этого решения избавились, то ну, где-то бы в каких-то штатах да, принимались бы законы, подобные техасскому. Но люди проголосовали за таких законодателей в своем штате. Где-то, уверен, принимались бы совсем противоположные законы в демократических штатах. И опять же, люди бы за это голосовали. То есть, э, э, позиция республиканцев и консерваторов, нацеленная на отмену Роу против Вейда, она мной ну, вполне разделяется. На местах там уже, да, надо разбираться, что и как. Но ну, Верховный суд, я считаю, поступил правильно. И в этой связи, конечно же, Байден ухватился за спасительный, казалось бы, спасательный круг, как угодно его называйте, спасительный, не знаю что, это борьба с ковидом. Ну, ковид это вообще, конечно, уникальное явление, потому что ковид имеет удивительную способность, от него консервативные лидеры страдают или почему-то левеют, о чем мы сегодня еще, наверное, поговорим. А вот э, левые, либералы, как-то им все сходит с рук, чтобы они не делали. И практически любое их действие встречается на ура. Но вот э, штука в том, что и Байден, который якобы, выйдя из бункера, должен был победить э, ковид там, за, за 100 дней, кажется, э, ну вот как-то не победил, э, и... Вирус-то никуда не делся, хотя я продолжаю считать, что, конечно же, никакие меры, они и не помогут с ним бороться. Но Байден опять решил эту тему эксплуатировать, и если огромные траты денег, которые, с одной стороны, у него уже так явно легко не пройдут, то, соответственно, объявлено о принудительной вакцинации. Я не буду в сотый раз повторять свое отношение к этому, что это должно быть абсолютно на проблемой человека и врача, и желательно даже не одного врача, а нескольких. Всегда лучше получать второе мнение, а то и третье в вопросах здоровья. Но что самое главное, хотя советники Байдена подали эту самую... Идею принудительной вакцинации не столько даже как указ президента, сколько как такое новое правительственное регулирование, регулирование как через управление по охране труда. Но штука в том, что если суды будут разбирать вот это вот, вот, это, вот, это вот решение президента с точки зрения Конституции, то вообще-то оно никак не оправдано. И многие эксперты уже на это указывают по той простой причине, что э, агентства должны так или иначе контролироваться Конгрессом, а Конгресс не имеет права заниматься вопросами здоровья. Э, вот не имеет и все по Конституции. Э, власти на местах, да, имеют, Конгресс нет. И в такой ситуации то, что вознегодовали губернаторы, хотя не в таком количестве, как мне бы хотелось, это очень-очень правильный показатель, потому что, еще раз повторяю, делать этого нельзя. В принципе, такие решения не может принимать Центр, ну, никак. Это нарушение всего, чего только может быть. Более того, заметьте, даже, казалось бы, незыблемая оплот демократов в профсоюзы, многие из них стали выступать против вот этой принудительной вакцинации. И ладно, профсоюзы полицейских, ну, там понятно, что и как, и там еще есть адекватные люди. А вот профсоюзы учителей, которые, казалось бы, уже совсем с ума сошли, тем не менее, вижу, что и они недовольны вот этим самым решением своего, казалось бы, любимого президента. Так что, когда президент сталкивается с противодействием Конгресса, в том числе своей партии, судов, возможно, штатов, и еще неизвестно, во что конфликт с принудительной вакцинацией выльется, и профсоюзов, то дела президента, прямо скажем, не очень. Если мы посмотрим с вами на международную арену, используя это клише, то увидим здесь другой момент. Нам четыре года рассказывали, какой Трамп плохой, как он ссорится с союзниками. Тем не менее, мы видели отношения Трампа с израильским премьером и укрепление отношений с Израилем, с ближневосточными арабскими государствами. Либеральная австралийская пресса стонала, что премьер Моррисон делает ставку на Трампа. премьер Индии Моди был в хороших отношениях с президентом, премьер Абе, японский. В общем, с Британией было более-менее, хотя британский эстеблишмент Трампа, конечно, и не любил. А вот пришел спаситель Байден, и что началось? На австралийском телевидении в открытым текстом говорят, что не было хуже отношений у Австралии с Соединенными Штатами неизвестно за сколько лет. Японцы открыто уже видят, говорят о том, что ну, японские власти нынешние, я уже сто раз вам говорил, тоже напомню, они вообще не любят демократов, это либерально-демократическая партия. Они уже все больше и больше озабочены тем, как им решать вопросы с Китаем, с Тайванем, а американцы вот в это вот и не включены в эти их будущие схемы. На словах, конечно, они это не будут говорить, но если следить за японской прессой англоязычной, то вы можете там вполне такое обнаружить арабы, глядя на то, что творится в Афганистане, они тоже как-то уже не особенно стремятся видеть в Штатах того, ну, если не союзника, то гарант безопасности, потому что при Трампе было понятно, Америка с Израилем, значит, либо вы тоже с Израилем, либо, извините, у вас там Иран и прочие неприятности. Теперь же, после выхода из Афганистана, арабы начинают думать, а надо ли им связываться с Америкой вообще. Потому что арабам можно сколько угодно рассказывать про палестинское государство, несуществующее. существующее. И да, им это может нравиться, но в реальности они предпочтут связываться не с тем, кто им рассказывает про палестинское государство, а кто дает какие-то гарантии стабильности. А Байден, конечно же, их не дает даже близко. То есть, и на Ближнем Востоке положение тоже нерадостное. Индия, которая тоже столкнулась с тем, что конфликт с Пакистаном теперь может перейти на новую стадию, так как Талибан и Пакистан могут Индии наделать сколько угодно гадостей. Они тоже озабочены сейчас не дружбой с Соединенными Штатами, а поиском каких-то контактов с тем же Талибаном, что, в общем, тоже не очень хорошо, естественно. То есть, получается ситуация, что все реально сильные союзники, они либо не доверяют нынешней власти в Соединенных Штатах, либо откровенно идут на контакты с врагами этой власти, что, конечно же, ничего хорошего миру не даст. И как-то отмахиваться и говорить, ну и пускай, ну и на здоровье нам без них хорошо. Но это сейчас может сработать. А потом окажется, что за это придется платить так или иначе или терактами, или нарушением баланса сил в регионе, или еще черт знает чем. Но я не удержусь, завершая этот сегмент. И, и помянуть свою любимую Северную Ирландию, хотя о ней разговор у нас через неделю будет очередной, Рут Дадли это ирландская, кстати, писательница, но которая очень симпатизирует юнионистам, ольстерским, она просто одной из своих последних статей назвала, что следующей внешнеполитической катастрофой Байдена будет Северная Ирландия. Потому что демократы и Байден, в частности, они очень озабочены поддержкой Ирландии, ну, у республиканцев там тоже, к сожалению, не все гладко, но сейчас не о них разговор. И то, что Байден так одержим вот этим вот Североирландским протоколом, который раздирает Соединенное Королевство и оставляет Северную Ирландию в плену Евросоюза по итогам Брексита, это тоже может привести к очень-очень нехорошим последствиям, потому что в Северной Ирландии, как вы уже поняли по моим рассказам, там ребята горячие. И они могут опять вспомнить то, чем они занимались в 60-е, 70-е, да и сейчас иногда занимаются годы, и перейти к, к вооруженной борьбе, чего мне бы, конечно, не хотелось, да и всем нам. Но Байден своей поддержкой вот этой позиции Евросоюза и отчуждением своего союзника, британского, королевства, он ситуацию в Ирландии и в Северной Ирландии только ухудшает. И даже, хотя Дэвид Тримбл, известный североирландский политик, который, как Нобелевский лауреат, я понимаю, что Нобелевский лауреат для нас с вами это не очень хороший показатель, но для либералов -то это все-таки критерий, да. Но вот Тримбл даже, он сейчас состоит в консервативной партии и Нобелевский и лауреат, он именно за, за то самое Белфасское соглашение, которое как-то на время урегулировало конфликт в Северной Ирландии. Так вот, он обратился к Байдену с письмом, что, мол, уважаемый президент, не то вы делаете. Но вот представьте себе, хотя что представлять, это как раз ожидаемо. Администрация Байдена на письмо Нобелевского лауреата и, в общем-то, авторитетного политика и даже бывшего главы Северной Ирландии Тримбла, ну, вот, не отреагировало никак. И с союзниками, а и лично Тримбл, и Британии, и Северной Ирландии, это, конечно же, так не обходится. Я уже вижу, что в Северной Ирландии среди юнионистов Байден, ну, это, пожалуй, самый ненавидимый президент чуть ли не за всю историю, это чуть ли не само его имя, чуть ли не оскорбление. И это не очень хорошо, сами понимаете, с союзниками так не обращаются. Можно сколько угодно говорить, что Америке союзники не нужны мы сами справимся. Но, увы, требования такие, что пока есть враги, у Америки они, к сожалению, есть союзниками, надо контакты устанавливать, а Байден этого не делает совсем. И если, естественно, приоритет у его администрации – это борьба с глобальным потеплением э, и с ужасными белыми супремасистами, а никак не с левыми, не с Китаем – Ираном, ну и вы знаете, весь славный список, Кремлем и так далее, то да, тогда до союзников Байдену большого дела нет. Но в целом, повторяю, ситуация, она действительно безрадостная. Но насколько она будет безрадостной для всех нас, или только для нынешней администрации, ну на это мы с вами будем смотреть. Но пока такого кризиса во всем, как при Байдене, ну я, наверное, со времен Картера не было. Даже при Обаме ну, такого безобразия я лично не припомню. При Картере тоже с трудом. Но вот такое впечатление, что Байден решил обойти всех плохих президентов. Здесь умолк, но если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Я, пожалуй, воздержусь, поскольку наблюдал за тем, как открывается слушание секретаря Блинкина. И mm -hmm. с, да, из opening statement выступил Крипс, по-моему, председатель комитета. Теперь Макалов выступает. В общем, ä, интересное слушание. Значит, похоже, что демократы будут опять ä, из катастрофы, произошедшей в Афганистане, делать некую картинку такую радостную и как достижение нынешней администрации. Ну а республиканцы, соответственно, будут давать ä, честную оценку тому, что произошло поэтому я воздержусь от добавлений давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут через минутки три вернемся продолжим и если у наших радиослушателей будут вопросы по этой теме я думаю что вы сможете ответить возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 и давайте может быть попробуем принять звонки добрый день пожалуйста в эфире Здравствуйте. А можно вопрос Здравствуйте. задать немножко по другой теме? Да, а, пожалуйста. Вот а, в Сенате а, недавно голосовали вот этот сумасшедший бюджетный закон на, на миллионы, биллионы долларов, так сказать. И 17 или 19 республиканцев за него проголосовали. Вот у меня такое впечатление, что это просто, вот Трампа обвиняли в калужин с Россией, которого не было, а это прямо настоящий калужин э, между демократическим и республиканским истеблишментом. Вот не кажется ли вам, что эти люди должны быть переизбраны, эти сенаторы, ну, демократы, там мы, как говорится, можем быть, только желать, чтобы они были переизбраны, но они их демократическую сторону устраивают, но нас они не устраивают, и мне кажется, что, если даже они должны будут избираться через четыре года, Э нужно не забывать, потому что мы имеем такое свойство забывать, что они натворили. Вот как вы считаете, э -э Права или нет? Спасибо большое. Да, спасибо. Я с вами полностью согласен. Это еще. Сенатор Маккарти говорил, что если вы видите, что ваш, ну у него там слайбы были, естественно, приоритеты, если вы видите, что ваш сенатор, там республиканец он или кто, недостаточно борется с коммунизмом или противостоит коммунистической угрозе, не голосуйте против него избавляйтесь от него, пусть побеждает другой. Да, я понимаю, есть возможность, всегда лучше проголосовать за республиканца, чем за демократа, но, значит, надо активизироваться на праймерис, чтобы побеждали те, кто реально будет противостоять демократам в Сенате, а не объединяться с ними. Тем более, что публика там примерно одна и та же, их уже вполне можно действительно запомнить. Я уж не буду их всех перечислять, но вы и так их всех знаете без меня. Ближе к выборам, да, обратим, им все это стоит припомнить и обратить внимание, кто и как голосовал вот в эти дни, не самые легкие. Добрый день, пожалуйста, Валерий Алло, здравствуйте. здравствуйте. Иван, скажите, пожалуйста. Вы думаете, что демократов волнует низкий рейтинг, Байтена, потому что у них в руках козырь в виде голосования по почте, доминиан машины, э судьи, республиканцы, которые помогли Байтону во время выборов прошлого года. Вы уверены в том, что это их как-то волнует? Потому что у меня, и я вижу, все, что все, что у них находится в руках, они делают со стороны, что хотят. Спасибо. Ну, я только что вам рассказывал, что не все так, да и вы это и без меня можете увидеть. Более того, заметьте, инициативы Байдена в большинстве своем через Конгресс и через суды не проходят. Но, понимаете, либо вы решаете для себя, что они все победили, и у них все, и выборы и все предугаданы и так далее, и вы просто ждете что они дадут править всю жизнь, а мы ничего не можем сделать? Ну, можно так жить, да. Но можно все-таки стараться как-то повлиять на ситуацию. Вам это проще сделать, вы там, а я извне. Но еще раз говорю, много печального, много безрадостного. Но заметьте, Байден свою программу пока полностью не реализовал. И значит, надежда всегда остается. Спасибо, Иван. Ну а теперь давайте перейдем к следующей теме э -э, — Южная Америка, атаки на конференцию. Да, Тро. вот хотел бы сказать про Боливию, но проблема несколько расширилась. И, ну да, начнем с знаете Боливии. Знаете что? Подождите, прежде чем, Иван, я прошу на прощения. Времена, Иван, можно было. Алло, давайте найти. попробуем еще один звонок принять а да, потом да, перейдем к теме. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, значит. У меня такой вопрос, если вы, конечно, знаете. Какие результаты аудита в ари... штате Аризона? И когда начнутся следующие штаты аудиты? Большое спасибо. Я, да, честно скажу, вам не знаю, но то, что я могу повторить все, что вам, наверное, не понравится. Не ждите от этих результатов каких-то серьезных последствий. Байден никуда не денется по результатам этих аудитов. Все, на что можно рассчитывать, это на ужесто... по их результатам, это на ужесточение законодательства в Штатах, что действительно важно. Но считать, что будут опубликованы результаты аудита и Байдена уберут и придет Трамп, я бы на вашем месте на это не рассчитывал. Абсолютно верно. Не, не, не признают никогда выборы не недействительными, несмотря на то, что они были сфальсифицированы. А все, что вы абсолютно правы, все, что может произойти, что уже, собственно, происходит, это более строгие законы, которые усложняют процедуру фальсификации, и упрощают процедуру законного голосования. Это вот и явится результатом этих э, расследований, ничего более. Спасибо, Иван, извините, что перебили. Да, Давай конечно, конечно. Да, итак, Боливия. Когда-то там можно было найти таких лидеров, как президент Барьернус который, напомню, приказал ликвидировать Че хотя э, товарищи в ЦРУ были не прочь его спасти. А, но теперь, увы, с барьентесами не очень, а, зато вы помните, долгое время э, символом Боливии был заведомый левак э, Моралес. А, более того, Моралес, он э, пытался остаться чуть ли не навечно в президентах, и когда в девятнадцатом году, да, и суды, кстати, тоже были за него, им позволяли продолжать оставаться на этом посту, но когда стало выясняться, что на, на выборах уже пошло очевидное жульничество, то Моралис, как и положено отважному героическому левому, он сбежал, хотя, как вы увидите, иногда стоит вовремя убегать, но меня очень умиляет, что вот как часто все вот герои левых быстро обострят лыжи. Более того, вице-президент и глава местного парламента, они тоже спешно ушли в отставку. И в результате единственным человеком, который нашлось смелость взять власть на тот момент, это Жанин Аньес, которая тоже занимала один из ведущих постов в парламенте. Аньес представляла более правую партию, и придя к власти, она стала... Пытаться вернуть Боливию, ну, если не к временам там, Бариентоса и ему подобных, то, по крайней мере, ориентировать на другие страны, так как, напомню, в Южной Америке на сегодняшний день на самом деле довольно ощутимое преимущество правых лидеров. То есть Колумбия, Эквадор, Чили, Уруг... Уругвай, Парагвай, Бразилия они в основном представлены правыми и достаточно агрессивно настроенными к социализму лидерами, так или иначе. И Аньес, она попыталась вот к ним присоединиться. Начались попытки приватизации, так как Моралес там много, там при нем была, конечно же, это национализация повсеместная. Аньес стала отправлять из Боливии кубинских врачей, которые на самом деле, сами понимаете, не совсем врачи, так мягко говоря, она стала ограничивать контакты с Ираном и с Никарагуа, тоже, понимаете, такой источник всякой левой гадости, по некоторым данным, хотя вот об этом мало пишут, но находил ей такое, и с Китаем тоже стала ограничивать контакты, но так как левые силы естественно не унимались, то Анесс дала приказ армии вести максимально строго себя вести в отношении погромщиков, демонстрантов и так далее. Что привело к тому, что действительно в ряде мест дело дошло до столкновения армии и сторонников моралиса и с жертвами. что там произошло как это всегда бывает, я чувствую мы никогда не узнаем, я вполне допускаю, что представители армии, полиции, они вынуждены были сами отстреливаться и были спровоцированы, но как бы то ни было, жертвы и на тот момент это еще так не афишировалось, но дальше, сами понимаете, пошли там всякие ковидные страсти и так далее, и Аньес тоже пыталась с ними как-то совладать. Потом она объявила о новых выборах, и при этом сама в них отка... участвовать отказалась. И победил Арс, который такой мини моралис тот сразу вернулся, естественно. И вот тут началось самое главное, а именно Аньес, наверное тоже следовало бы сбежать. Я понимаю, это не очень красиво звучит, но иногда это разумно. Вот так тот же Моралис лихо сбежал, вернулся, нормально. А но ну, Анец оказалась женщиной патриотичной, женщиной смелой, поэтому она в стране осталась, а вот левые, естественно, ей все припомнили. И ее, и сразу нескольких представителей ее кабинета в марте месяца арестовали, по тому, что якобы они устроили граждан, там, государственный переворот. Хотя я напомню, что в такой ситуации, в которой оказалась Жанина Аньес, она практически спасла Боливию от полного хаоса, взяв на себя функции власти. И если бы не разбегались вице-президенты и главы парламента, которые как раз тоже так значит, относились к левым силам, то до этого бы не дошло. Но, как бы то ни было, ей были предъявлены все эти обвинения, и как-то на это мало кто обращал внимание до поры до времени. Но летом, вот в конце самом опять Аньес попала на первые полосы газет, потому что ей предъявили обвинения ни много ни мало, как в геноциде. Это, сами понимаете, очень серьезное обвинение. И после этого она попыталась покончить с собой, что тоже серьезно. Пока она ее спасли, она... И даже стали, левые стали писать сначала, что она пыталась покончить с собой, как обычно в своем духе, а потом появилась такая мерзейшая формулировка, что она нанесла себе ранение. Ну, то есть, да, вот нечего было делать женщина, и решила нанести себе ранение ни с того ни с сего. Но вообще это показатели очень серьезные, потому что мы с вами видим, что все мы, конечно же, да, за за демократию и за то, чтобы... За... За... Ну, даже не за демократию. Бернхем говорил, что часто, когда мы говорим демократия, мы имеем в виду конституционное правительство. Вот мы с вами за него. Но когда левые так себя ведут, то невольно начинаешь думать, что, наверное, пример генерала Пиночета, с которым мне лично гораздо приятнее ассоциировать 11 сентября, чем с нью-йоркской трагедией или некоторых других ему подобных лидеров, он, увы, в ряде случаев бывает оправдан. Потому что если бы Аньес действовала как генерал Пиночет и действительно бы взялась за установление правой, пусть даже и диктатуры, то, наверное, и Боливии было бы лучше. Потому что я вам описал ее реформы, они явно указывали на то, что Боливия бы стала совершенствоваться. Ну, опять же, если бы не ковид, пресловутый. И левых бы это сильно напугало, что не стоит связываться с такими женщинами, как они и Падам. Теперь же вот эти вот меры, которые, да, были суровые, жестокие, но оказались недостаточными, они, как видите, обернулись против нее, и они используются и боливийскими властями, и я уверен, будут использоваться в ряде других стран как способ репрессий против каких угодно правых. И мы с вами это видим везде, что правых сразу записывают в террористы и обвиняют в чем угодно. И премьер Анес, он премьер Аньес, должен всем, в общем-то, вам у всех у вас оставаться перед глазами. Я ни в коей мере не желаю ввязываться в ваши отношения с сенаторами и конгрессменами. И, и сами понимаете, как представитель другой страны. Но вот рискну все-таки вам посоветовать чтобы вы, те, кто в Чикаголе, в штате ли за пределами, слушает э, и смотрит нас сейчас. Но напишите, вот здесь, я считаю, все-таки стоит сделать своим э, конгрессменам сенаторам, вне зависимости от их партийной принадлежности, пусть э, поинтересуются, что там вообще саньесты делают. И пусть э, за нее заступится, она, я повторяю, того заслуживает. Она, у нее был потенциал стать серьезным союзником Соединенных Штатов. И бросать ее в такой ситуации, я считаю, это ну как минимум не по-джентльменски. Хотя, да, тут в политике не важно, женщина или мужчина. Но это и не очень хорошо, потому что она старалась сделать для Боливии очень и очень много. Но, глядя на то, что происходит в Боливии, активизировался наш старый знакомый Болсонаро. Болсонаро это объект всеобщей ненависти, как вы сами понимаете, и на самом деле после ликвидации, я имею ввиду политической, временной, так скажем, Трампа, ну с поста президента, Болсонаро и ухода Нетаньяху, как к нему не относись, Болсонару остается едва ли не главным, а действительно правым лидером. Потому что Джонсон скурвился, да и никогда он не, не, не претендовал ни на что похоже. И других столь же подобных лидеров мы не видим. Ну и, естественно, опять пресловутый ковид и все остальное. Болсонару там, чуть ли не воплощение дьявола и кого угодно на земле. Из-за того, что недостаточно там боролся и требовал принудительных каких-то вакцинаций и тому подобных вещей, и вот взялись из-за него. Болсонар – человек умный, хитрый, он, в общем-то, понимает, что и как. То, что он экономику пусть не окончательно исправил после кризиса 2014 года, но, по крайней мере, при нем первые годы наметилось ее улучшение, и при нем действительно резко упал уровень преступности, потому что он ужесточил борьбу с ней. Это ему, конечно, никто не припоминает. Все припоминают, что он вот себя неправильно ведется против в борьбе с ковидом, что он враг, что он там что-то плохое говорил про Грету Тунберг и так далее. Так вот, Болсонару, глядя на происходящее в Соединенных Штатах и в Боливии, прекрасно понимает, что на следующих выборах ему придется очень-очень нелегко. Более того, он в открытую стал говорить о том, что и когда он побеждал на выборах, то там были вполне себе определенные манипуляции с голосованием, которые не дали ему победить сразу и с тем перевесом, который у него был. И что на будущий год все идет к тому, что вот эта вот система электронного голосования, хорошо вам, да и нам, кстати говоря, уже теперь знакомая, они будут ориентированы на то, чтобы от него, от Болсонару избавиться. И э, поэтому он требует, чтобы вот каждому э, электронному голосованию обязательно прилагать, ну или вообще от него по мере сил избавляться, или чтобы каждому электронному голосованию обязательно прилагалась э, распечатка. То есть какой-то бумажный документ, который бы подтверждал, ну заверенный и так далее, что действительно вот голосование было именно таким. Сразу же местный Верховный суд и прочие суды заговорили о том, что Болсонару клевещет на систему выборов. И я вам и вас предупреждал, что мы увидим много в нашем сегодняшнем выпуске вот в этой части параллели с Соединенными Штатами, что все, что делает Болсонару, это нацелено на то, чтобы подорвать веру граждан Бразилии в выборы. Что он распространяет фейк-ньюс пресловутые, что поэтому надо против него вести расследование, возможно, даже импичмент ему объявлять, хотя до импичмента вряд ли все-таки дойдет. Но то, что суды активизировались в борьбе с Болсонару, это факт. Болсонару провел в прошлые выходные как раз ряд демонстраций, на которых он выступал и о которых писали, стиснув зубы что вот, мол, да, собрались там фанаты, как его, как его везде называют, ультраправого президента. Ну, спешно в эти выходные были организованы и протесты против Болсонара. О них вы можете прочесть везде. Более того, замечательный вообще пример того, как работают поисковые системы, если вы, я это сам проверял, ну, вы можете проверить. Если вы напишите там «Жаир Болсонару» про или «Про Болсонару протест», то вам первыми вот, ответами выбросит не данные о тех демонстрациях, которые проводились в поддержку Болсонару, а о тех демонстрациях, которые проводились против него. И где-то там на третьей-четвертой новости только вы найдете вот рассказы о том, что было неделю назад. Они, конечно, могут ссылаться, что там сортировка идет по актуальности, но вообще перепутать про-болсонару и анти-болсонару, это надо постараться. Тут, я думаю, одной оперативностью не, не, за одной оперативностью не спрячешься. И здесь вы видите, что действительно вот эти вот круги по воде, которые расходятся от Америки, они себя оправдывают снова и снова. Когда в 2016 году пришел Трамп, то это вызвало ряд по, такой правый поворот во всем мире и победа Болсонару и Джонсона того же и появление и даже не появление а укрепления ряды правых партий в Европе в девятнадцатом году я напомню в декабре месяце вообще все указывало на то что э, левые по опросам на самом низшем своем уровне э, со второй мировой войны но вот ковид э, я не буду вам ни про какие теории заговоров рассказывать но то что он стал очень хорошим орудием в руках э, сторонников бюрократии, большого правительства, это безусловно. И теперь мы с вами видим, что вот манипули... то, что у левых идей-то нету, и они это нам показали своим вот этим провалом 16-19 -го, -го годов, но ковид их действительно спас. И теперь они могут с его помощью делать все, что угодно, и вот менять все, систему голосования. И опять мы видим, от Америки это расходится, попытки избавиться от заведомо правых лидеров. Поэтому Джонсон уже вообще не отличим от лейбористов, а в чем-то хуже их. Японские лидеры, где Суга еще, который как раз в прошлый весенний пришел к власти премьер, он еще изо всех сил пытался год противостоять тому давлению и сохранить свободы, которые записаны в японской конституции. Но вот сейчас он тоже уходит и... Те, кто приходит ему на смену, даже вроде бы более-менее адекватные люди, о них как мы тоже поговорим, но вот все более и более активно звучит разговор о том, что надо конституцию менять, чтобы была возможность локдауна и так, далее, и так далее. То есть, действительно, естественный левый поворот, его нельзя организовать было. Вот использовали эпидемию. Тут не конспирология, но это действительно так, ничего не могу с этим поделать. И как вот сейчас, сегодня, кстати говоря, через неделю в Канаде и в ноябре в Японии будут выборы, которые очень многое тоже ну, определят. Потому что, как, как себя покажут норвежские правые партии, прежде всего партия прогресса, поговорим об этом совсем скоро, что там в Канаде, где реально победа консерваторов, она правда там по цифрам была, они победили и на последних выборах, просто не в тех местах, где надо. Там тоже по территориальному признаку там зависит, кто больше голосов наберет, а не по общему количеству. И вот потом посмотрим, что будет в Японии. Так что тут э, это обются правы или нет, или этот... Э, условно лево-либеральный, пока не, пока не лево-радикальный, но это, увы, все на очереди, поворот он серьезный, либо ему еще можно противостоять, мы с вами и посмотрим. Ну и, конечно, самое главное, потому что, как я и говорил, у нас вся политическая жизнь все-таки исходит из Америки, это что, собственно говоря, эта неделя даст нам в Калифорнии. Вот это вот действительно важно. Поэтому вот такие вот события, как видите, бурные, и я так уже, если ничего, конечно, сверхъестественное за неделю не произойдет, то вот я и проанонсирую, что в следующий понедельник обязательно про Калифорнию поговорим, наверное, про Норвегию, ну и посмотрим, что там на расклад сил в Канаде заодно. Ну и плюс еще ждет нас очередная Ольстерская глава. Так что, как видите, планов много, событий много. Но обо всем постараюсь вам рассказать. А Если будут еще какие-то сверхъестественные события или просто оперативные, то их тоже затронем. Но здесь я, наверное, умолкаю. Если Сергей что-то еще добавит, то с удовольствием передам слово. Да, мы действительно ждем, что произойдет в ближайшую неделю. И в частности в Калифорнии это очень интересно и важно. Трудно переоценить последствия этих выборов, в случае если они пройдут законно без фальсификации хотя уже огромное количество бюллетеней поступили по почте то есть секретарь of state разослали всем бюллетени без, без разбора а как воспользуются этим демократы не знаю скорее всего так же как всегда а, и несмотря на такой массовый заезд в калифорнию включая зиц председателя в последний день Uh, я думаю, что что uh, навряд ли его присутствие, я имею в виду зид каким-то образом повлияет на настроение калифорнийцев, потому что на день uh, цены на бензин в Калифорнии превышали 5 долларов, почти 6 долларов стоил бензин. Заодно это uh, они должны убрать своего uh, смазливого Ньюсома. Ну, посмотрим, посмотрим. Еще э, ваше мнение в связи с траг годовщиной трагедии 11 сентября. Две трагедии произошло. Одна 20 лет назад, другая 9 лет назад, когда обамка с Клинтон пытались скрыть свои криминальные делишки, позволили убить э, посла Стивенса. Джордж У. Буш э, выступил и э, тоже сравнял, так сказать, террористов, провел параллель такую террористов за пределами страны и внутренних террористов. Но в последнее время мы все чаще слышим, что все, кто поддерживает республиканцев или поддерживал Трампа, это все уже э, нас всех называют террористами. И Буш вот высказался, он не назвал конкретно, каких террористов он имеет в виду, но я подозреваю, что он имел в виду тех, кто поддерживает Трампа. Да, ну тут, знаете, я все те 8 лет, что мне Буш так лично особенно не был симпатичным, консерватором я его вообще не считаю, но он казался, по крайней мере, более-менее приличным человеком, и ну, порядок причин. Поэтому я за него исправно заступался. Но, конечно, то, во что он превратился за последние годы, э, ну, это, знаете, удручающе. Э, как -то того жизнерадостного ковбоя, которому хотелось симпатизировать вне зависимости от личных взглядов, и на которого нападала кстати, левая пресса, так же, как и на Трампа, порой еще больше. У него не осталось. Вот остался такой невнятный какой-то уже немолодой человек, который несет, увы, ахинею. Ясно. Спасибо огромное, Иван, и до встречи в следующий раз. Да, спасибо вам, до встречи.